Всем привет! Вы на канале Пожарный Порох. Сегодня у нас будет сравнение шлемов Галет моделей F1SA, F1S, F1SF и F1E. Все данные шлемы предоставлены магазинам Пожарный Экип. Ссылка будет в описании. Очень часто слышу, чем они отличаются, какие в них различия, какой шлем лучше, какой выбрать, каких они бывают размеров. Я сам столкнулся с такой проблемой, когда искал свой первый шлем. Все эти шлемы производства Франции. Раньше они назывались CGF галет. В начале 2000-х годов MSI выкупила этот бренд, эту модель шлема. И стал шлем называться MSI галет. Рассмотрим все шлемы поближе, что они из себя представляют. Первым делом рассмотрим кардинальные различия, ну а в дальнейшем опциональные. Самое важное, наверное. Размер F1S имеет размер с 53 по 60. Так же, как и модель S.A. 53-60 размеры головы. Модель F1SF 53-64. Ну, а самая старшая модель F1E имеет размер 58-65. Если взять модели F1S и F1SA, размер хоть у них и одинаковый, то, допустим, на круглой голове, назовем мою, да, допустим, S.A. будет удобнее сидеть вот в области скул, щек, вот в, в этих местах. Размер F1SF, это средняя голова, назовем ее так. Мне комфортно в этом шлеме работать. Модель F1E, это на самую большую голову. Такой шлем был у меня первый, очень удобный, но большеват. Зацепы есть абсолютно на всех моделях. Маленько они различаются, но главное, что они есть зацепы под маску на всех моделях. Очки ASR есть абсолютно также на всех моделях представленных шлемов, но э, они отличаются маленько по способу выдвижения. Допустим, у SA, С и СФ, у них есть специальные рычаги сбоку, которые ты нажимаешь, и у тебя очки выезжают. Вот так вот, хоп, и они у тебя выехали. Это очень удобно, в перчатках-крагах спокойно можно сдвинуть очки также получается на этих моделях спокойно выдвигаются, убираются. На модели получается F1E, там специальный язычок, за который нужно потянуть и выдвинуться очки. Но у... это, конечно, очень неудобно, но зато у, у версии E самые удобные очки по габаритам, по размерам. Что касается Штатных креплений под фонари, либо камеры, они есть только у модели SF. Получается сбоку такие специальные рельсы, в которые можно вставить фонарь, либо камеру с обоих сторон. С какой удобно. забрала у модели F1SA, модели F1S и SF забрала взаимозаменяемое, то есть можно переставлять с этой на эту, с этой на эту. То есть ну, без разницы, они абсолютно взаимозаменяемы. У моделей F1E забрала свое, то есть поменять, поставить не получится. Что касается кардинального, наверное это все различия. Сейчас пробежимся еще по опциональным различиям данных шлемов. Забрала бывают в принципе двух видов. Это теплоотражательное и простое прозрачное. Сами забрала еще различаются еще по двум типам. Это простые забрала, которые вот стоят на двух вот этих моделях, и утолщенная снизу, получается, на модели SF. Но раз они взаимозаменяемые, то есть может быть и наоборот, допустим, на этой утолщенной стоять, либо на этой, а на этой простое. Однозначно могу сказать, что теплоотражательные забрала очень помогают на пожарах, сильно защищает от теплового потока. Что касается цвета, цветов много, но мы возьмем самые популярные, то есть это черный, это белый и фотолюм. Я отдаю предпочтение фотолюму, потому что он светится в темноте. Вот так вот светится шлем фотолюм в полной темноте. Перелины. Перелины бывают двух типов. Это ласточки и голландские перелины. То есть ласточек у меня, конечно, нету. Она обычная, она просто закрывает шею. Перелина гол голландского типа она закрывает шею э, сбоку, и шею, шею еще снизу тоже закрывает. Очень удобная вещь. Получается, у моделей SA и S перелины одинаковые, взаимозаменяемые. У модели SF и E у каждого своя перелина, ну и они не взаимозаменяемые. Теперь, наверное, самое интересное. Это подвесная система шлема. Существует три типа. Это простая на липучках. Допустим, как на модели SA у нас сейчас стоит. То есть, вот такая простая на липучках настроил и работаешь. Средней, мя... средней мягкости. Следующий тип. Это храповый механизм. Вот такой он желтенький. Имеет возможность настройку с помощью двух рычажков. раз и все, и, грубо говоря, затянулся объем головы. Все, надо расслабить. Тут также нажимаешь две кнопочки и расслабляешь этот механизм. Быстро, удобно. Такой вот храповый механизм. На этой модели SF также храповый механизм. Модель F1E. Там получается у нас третий вариант подвесной системы. На защелках. На мой взгляд, это самый удачный вариант подвесной Потому что он самый мягкий. Способ регулировки, мне кажется, не имеет никакого значения, когда ты настраиваешь один раз и работаешь в этом шлеме. Если ты один работаешь в этом шлеме, то неважно, как она настраивается, ты ее настроил один раз и работаешь и работаешь. А мягкость имеет значение на пожарах, когда ты не, не снимаешь шлем в течение там, долгих часов на пожаре. И когда система мягкая, это... Ну, очень удобно. Козырьки, вот эти штучки, они э откручиваются, держатся на двух-четырех винтах и имеют разные цвета. То есть есть черный, есть белый, есть се серебристый. У меня такого нету здесь. И есть еще вот золотой. Золотой и серебристый чем хороши, тем что они отражают тепло и эта часть э не плавится. То есть это тоже своего рода плюс. Получается F1. СФ, f 1 с СА, они точно взаимозаменяемы. Насчет Е не уверен, мне кажется он чуть-чуть больше и немножко у него форма другая. Но в принципе можно будет как-нибудь и проверить это. Если вы меняли, можете написать это в комментариях, что да, он подходит. Дальше давайте поговорим о весе всех этих шлемов. Шлем Галет f 1 са с голландской перелиной весит килограмм 526 грамм. Шлем Galette F1S весит кило 413 грамм. Шлем Галет F1SF весит кило 820. F1E килограмм 748. Все шлемы были взвешены с пелериной голландского типа, так сказать, в равных условиях. А с пилириной ласточкой будет, наверное, чуть-чуть полегче. Но я был удивлен, что SF самый тяжелый. Я думал всегда, что E самая тяжелая. Но... Весы показывают другое. Я перемерил на несколько раз. SF самый тяжелый шлем из всей этой линейки. Также хочу подметить об оригинальности шлемов. Все эти шлемы оригиналы. Допустим, у этих двух моделей снизу есть надпись выдавленная на корпусе Made in France. Также присутствуют все наклейки. Это серийные номера и наклейки завода-производителя. Ну, это, в принципе, наверное, все различия данных моделей. Надеюсь, вам было интересно, вам помогло это видео. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, в каких шлемах работаете вы. Ну и, допустим, в каком шлеме хотели бы вы поработать. Берегите себя и своих близких. Пока! So, let's go.